Мне. Давай. No, ну, заметил, сижу, наблюдаю здесь. Торубки больше нет. You Ладно, смотрим здесь что. Короче, ребята, вот в такой замок приехал машину забрать. Mm -hmm. Audi RS7. This is big one. I, I think it's R R7. R7 is small. <laughs> oh yeah, no, the R8 is a little bit smaller. This is the rs 7 Yeah. Uh, okay, we'll be in tomorrow afternoon. It will be better okay. because right now I have a. You need to rearrange it. Uh, no, I, I have a small space. Yeah. Only for R R7. <laughs> right. R8. Right. Right. Yeah. Right. Right. right. Yeah. So, tomorrow yeah, afternoon. Yeah, we'll be okay. Afternoon. Yeah. yeah. Около 2:00, 3:00. у есть но сделать место для Я буду в аэропорту. Я буду там, да. Я да. Хорошо, это нормально. Вы принимаете решение. Хорошо, я буду звонить вам Да. Хорошо, мы будем утром, но после обеда мы вернемся сюда. Просто отправьте мне текст. Да, я отправлю текст. Хорошо. Спасибо. Спокойной ночи. Хорошо, увидимся утром. Да. Короче, ребят, вы, наверное, все слышали сами все поняли, поскольку у вас все здесь переводится. Короче, это RS7. В голове что-то у меня перепуталось. Это RS7, это тоже огромный. А у меня A7, ребята, помните? Это тоже огромный, точно такой же. Это, видать, A7 и RS7, это, наверное, то же самое, да, ребят? Просто A7 это, ну, типа, сток обычный, да? А RS7 это тоже какой-то там движок. Блин, я думал, что это... Air 7, так да, пофигу, Че? поеду отдыхать, поедем в отель, ребята, отдыхать. Кстати, завтра на океан с вами съездим, во, круто я придумал, круто, погнали. Ребят, пока вот еду сейчас по такому красивому мосточку, не знаю, видно вам его красоту или нет. А знаете, какая в голову мысль пришла? А что если мне взять и вот этот, вот этот гидравлический цилиндр, к которому идет шланг, который протекает, если мне его просто взять, заглушить? Да, я сниму этот шланг для того, чтобы заказать новый в понедельник, ну, завтра воскресенье, напомню. И просто заглушу его, забью. Давайте попробуем так завтра сделать, если получится, то приедем сюда, машину заберем, а в понедельник я уже делаю, ремонтируюсь и еду дальше, так будет намного быстрее, правда? Итак, ребята, всем привет, новый день сегодня начался, я на том же месте, нахожусь, сейчас пойду в отель, сегодня воскресенье, сегодня можно отдыхать, вот этот шланг, помните, который у меня течет, вот он, сейчас эти шланги я аккуратненько откручиваю все ребятки трубки больше нет так берем этот шланг и смотрим, вот видите вот здесь вот здесь прямо все хорошо видно вот здесь маленькая дырочка, вот вам надо, даже ее не видно в связи с тем, что там давление очень высокое, вот этой маленькой дырочки было достаточно в принципе эту сейчас я заглушку обратно туда вставляю ну что ребят, все готово аккуратно закрутил Попробуем, да, давайте включим насос. Все, насос включил. Пока масло не бежит, пока все нормально. Давайте отъезжать, наверное, и пытаться машину наверх опять загрузить. Поеду я искать какую-то стоянку, чтобы мне открыть дверь. Ауди все-таки наверх запихнуть. Получается, значит, это победа. Не получается, будем дальше возиться. Пока все идет неплохо. По-моему, все отлично. Давайте посмотрим, не течет ли здесь. Нет, никакой течи нет, наша пробка выдерживает. Да, перекоса нет, если только совсем незначительный, да? Но идет, в принципе, бодро тоже там идет, как и здесь. Я справился, жара капец, но я рад собой, ребята. Я рад, я доволен, что я все-таки сообразил, понял. Знаете, какое удовольствие получаю, когда какие то препятствием сталкиваешься? Будь то колеса там на трассе зимой два дня, когда я жил, будь то вот гидравлик, а потом ты с этой задачей справляешься сам или общими усилиями с кем-нибудь. Я заглушил подачу, а обратку-то я не заглушил. Смотрите, сколько масла здесь нарелось. На меня, на лицо, блин, пока я здесь занимался, мне прям лицо вот отсюда, как плеснет. Uh, good, how are you? Good, thank can you. Can I get your full name type? Uh-huh. I think I can't see it. Maybe if you take your sunglasses off. Yeah. You'll see better. Here, one, can you see? It? I'm sure that's true. These are polarized, so I can't yeah. see it. But I, I can do it, no, no problem. That's all right, I just can't talk about it. Oh, yeah. Okay, thank you. Okay. Thank you. Keys inside? Keys per side. Uh let's make sure. Uh -huh. Make sure you don't have Бабушка с дедушкой, нога ну, тебе на динер. Сто баксов, прикиньте. Ну, деньги это не главное, ребят. Главное хорошее настроение. У меня сегодня просто прекрасное настроение. Все, крепим. И готово, ребят. Ушло? Сколько у меня ушло времени? Такой вот вид открывается, смотрите, океан, красота. Это набережная, я вижу, там ребята купаются, поэтому что я делаю? Я сейчас еду отвозить трак и стартуем сюда вместе с вами, ребята, будем купаться, наслаждаться жизнью, правильно? Не свип Или слеп? Нет, слеп. да. Да, Может быть, после На другой стороне, да? Так, ну че, мы прибыли на какой-то пляж, давайте здесь сразу не будем. Вода просто, ребята! Прозрачная, кайфовая. Сейчас найдем какое-то местечко с вами и нырнем по крайней мере попытаемся, постараемся. Ух ты, она прямо, смотрите, за побежала, красота. Давай мне, давай. Кайф, ребята. Сижу себя загораю. Самое-самое такое солнышко уже прошло. Где-то в 2-3 часа, наверное, но сейчас уже 4,5, наверное, пятый час уже доходит. И знаете, я что заметил? Сижу, наблюдаю здесь, как много американцев ходят с собаками. Ну, имеют собак. Очень много. А еще я видел, здесь сейчас собаку мыли. Я так наблюдал, они ее пеной сначала, потом щеточкой. Вот. А сейчас я, наверное, скупнусь с этого шланга. А вот здесь поилка, смотрите, ребят, пожалуйста, для собак и вот для людей. Красота, красота. Фух, ну что, по-моему, неплохо время провели. Как считаете, ребята? Ребята, надо на зарядку мопед поставить, телефон, и собираться куда-нибудь потом еще. О, чуваки, в теннис играет. Нормально, ребят, просто посредине улицы, видите, сделан теннисный корт. Просто невероятный кайф. Я не представляю, ну, даче, я представляю, где бы я сейчас был, если бы я в России остался. Но сколько бы я потерял в жизни, а, ребят? Я думаю, для начала года 3 четыре я потерял бы где-нибудь в СИЗО. А вообще, конечно, вот так вот, несмотря не ни не путешествия. Потому что я колхозный мальчик. Кто-то мне пишет, там, колхоз, Женю вывести можно из деревни, а деревню из Жени нельзя. Да и не надо из меня деревни вытаскивать. Да и не надо. Все отлично, ребята. Все классно. Вы все городские, кто это пишет. Вы все современные. А я колхозный мальчик, но я буду путешествовать и смотреть на этот мир. В общем, ребят, приехал на завтрак, вот так он примерно выглядит, заказал что-то от самоката. В общем, все все как и прежде хорошо. Вот, ребят, цены. Итого 16 баксов. 20 оставлю месячевыми, годится. Погнали. Вот, ребят, смотрите, мне быстренько шланга заготовили буквально за 10 минут. Та же самая компания, но в филиалах, в другом месте. Вышло 64 бакса, вот такой маленький коротенький шланг. Погнали на какую-нибудь стоянку доедем, все это дело закрепим. И все, вуаля. Ребята, ну вот и все. 10 минут я его устанавливал. Вот смотрите, вот этот маленький корешок, который он приварил, а дальше уже начинается резиновый шланг. Смотрите, ребята, какая прикольная штука. Ты сюда просто свой водитель, скажем, вставляешь, а не его сканируют. Что, новые или подержанные? я говорю подержанные. блин супер ты говорит покатаешься на лучших тачках в мире своей работы верно так и происходит и тут фоткаются смотрите какой красивый закат правда надо фоточку в инстаграм сделать в историю а вы в историю заходите и смотрите ребята вот мой инстаграм Как для меня, ребят, смотрите, одно место парковочное осталось. Вот так чуть выгляну специально, левее, чтобы меня водитель увидел, а то назад решит сдать. А еще если я, ребят, вентилятор вот такой купил, порточки все открываю, ну, в принципе, и без него кайф, но с ним еще кайфовее. Понял, ну, Ребят, приехал выбирать Porsche автомобиль. Здесь тоже про маски я ничего не слышу, Ну, как, они вот есть, бесплатно, лучше бери, но... Девушка на ресепшене и все. Офисные сотрудники без масок. Thank you. В каждую тачку пью чай. Огонь, огонь. Место, видите, еще есть. А это очень страшно надо Вот сейчас я проехал около. Ну, так скажем, в километрах до того, как я последний раз загружал автомобиль, где-то 300-40 километров. К чему это я? К тому, что аккумуляторы, которые установлены в трейлере, они успели зарядиться. Они успели зарядиться и взять на себя какой-то заряд из трака, пока я ехал, сами понимаете, на больших оборотах. Соответственно, сейчас все это дело, вся гидравлическая система, посредством моего гидравлического насоса, который... Электрический, да? Намного бодрее, намного свежее себя чувствует. Видите, все это дело поднимается очень, очень быстро и ровно. Видите, перекоса никакого нет. Соответственно, делаем выводы, что просто, когда я часто ее использую, у меня не заряжается в достаточной степени аккумулятор, не успевает заряжаться. Да, у меня трак сейчас оставлен заведенный. Да, он какие-то обороты, какие какую-то энергию дает, но этого недостаточно. Поэтому первое, что необходимо сделать, это заменить эти аккумуляторы, потому что они старые, они уже не держат зарядку. Второе. Или первое тоже, ну, совместно с этим, необходимо заменить вот этот соленоид. У меня сейчас этот а, бокс закрыт. Не могу вам показать. Но я вам показываю: вот это маленький соленоид это вообще не то, что нужно. Вот видите, сейчас вообще проблем нет. Все, сейчас ровно идет. Нет никакого перекоса, потому что хорошо аккумуляторы заряжены, они хорошо отдают энергию. И насос хорошо крутит. Короче, поэтому я делаю что: с совокупности я занимаюсь тем, что я меняю соленоид на более мощный. Не знаю, может, вы какой-то мне уже посоветовали к этому времени. Посмотрим на ролики. И я меняю аккумуляторы на трейлере. Их тоже нужно поменять, потому что они нифига не держат. Вот видите, сейчас бодро идет, и сейчас перекоса. Ну да, перекоса нет, ребят. Ну вот и все. Я загрузился полностью. Я сейчас выезжаю из города Джексон Вил, Флорида. Первый город выгрузки у меня Санта-Фе, это Нью-Мексико. Вы посмотрите, какое огромное расстояние, как это выглядит на карте. Мне предстоит проехать за эти несколько дней. Не знаю, сколько я дней буду ехать, наверное, 3-4 дня просто тупо ехать. Это, конечно, тяжко, ребят, невероятно для меня. Раньше, когда я только начинал работать, я думал, блин, как бы хорошо иметь меньше загрузок и больше просто ехать, сидеть и ехать. Какой же это кайф. Ты едешь, а деньги зарабатываются, да, потому что, да, тебе платят за машину, но как бы обычный груз рассчитывается э, доллары на милю, да, и поэтому ты думаешь, о, -о, -о ты проехал, ты проехал. А сейчас мне это настолько неинтересно, настолько хочется больше вот этой нагрузки на организм, больше физической культуры, больше общения с клиентами, это практика английского. Поэтому мне очень нравится работать между Флоридой и Техасом, потому что ты там бывает день едешь, а бываешь день и не едешь. А сейчас я просто еду в Калифорнию для того, чтобы там оставить свой тракт на стоянке, там его починить. У меня уже огромный список того, что мне нужно сделать. Ну, как вы понимаете, и с насосами, и масло надо заменить, и трейлер сверху там крышу оторвало, немножечко надо заклепать по новой, все это дело сделать. Короче, ну, такой довольно большой список, но это нормально, такой плановый технический обзор, его нужно делать. И я вот уже, ребята, почти два месяца без остановок вот с такими маленькими остановками, я работаю и могу позволить себе сейчас на такой же период времени поехать на отдых. Что я сделал? Посмотрите, ребят, знак справа стоит желтый 13,8. И вот написано на мосту, видите, наверху, лоу clearance, 13 фит 8 инчей. А у меня 13,6. Поэтому я здесь прохожу спокойно, свободно и не переживаю. Ребята, сегодня рабочий день мой закончен, время 9.30, обычно до 10 работы хватит, пришел в кафешку. Вот стоянка, все отлично, написано, что корона есть, видимо, можно здесь вирусом заболеть. Короче, кафешка, как оказалось, уже закрыта, только с собой можно, но вот здесь разрешили посидеть. Я взял себе крылышки и рис, спросили какой соус, я говорю барбекю, а где соус, я что-то не вижу, рис сухой простой. Или может быть соус крылышки, ну, не знаю. Ладно, можно сказать, взять их них соус, но что-то я так устал, ребят, сегодня. Много не проехал, а что-то как-то устал все равно. Наверное, я мыслями просто уже в отпуске, поэтому как-то так без особого энтузиазма работаю. Когда я только начинаю работать после отпуска, я такой бодрый, я могу прям как энерджайзер фигачить месяц-полтора. А сейчас я уже сколько? Уже полтора прошло, и вот все, пора, пора на отдых, ребята. Мыслями на отдыхе, поэтому уже никакая работа не идет.